Всем привет! Я рад приветствовать вас себя на канале. Мой канал посвящен электронной музыке и синтезаторам. Если вам такое интересно, обязательно подпишитесь. Но если вы уже подписаны, надеюсь, вы поставили колокольчик и не пропустили это видео, как только оно вышло. Если вы любите пообсуждать оборудование, то под видео будет ссылка на наш Telegram-клуб. Там вы можете пообщаться и пообсуждать какие-нибудь новинки или ваши любимые синтезаторы, поделиться любимой своей музыкой, а также вашей музыкой. Добро пожаловать! Также, если вы вдруг хотите задать мне вопросы, чтобы этот вопрос был в одном из моих видео, посвященных вопросам и ответам, под видео есть ссылка, где вы можете задонатить и задать мне вопрос. Сегодня речь пойдет у нас о вот таком замечательном столовом оборудовании от компании Teenage Engineering. Совместно с коллаборацией IKEA они создали вот такие светильники, которые реагируют на музыку с помощью микрофона, который внутри встроен, и помогают визуально как-то подкрепить музыку, которая звучит. Далеко не секрет, что любой музыкант, диджекей, например, в клубе всегда есть эта музыка, да, и музыкант или какой-нибудь арт-проект, который необходим э, подкрепить какой-то визуализацией, он легче воспринимается зрителем и публикой. Ну, конечно, бывают проекты, которые достаточно просто послушать, но иногда многим хочется как-то визуализировать музыку. Я всегда находился в поиске таких решений, и у меня есть... Э, аналоговые RGB-синтезаторы, о них я чуть попозже расскажу. И также вот появились вот такие вот э, интересные светильники. но ну, Насколько вы знаете, Teenage Engineering — это компания, которая выпускает очень крутые штуки. Э, у них есть э, синтезатор OP-1, это практически легенда уже для электронных музыкантов. И она выглядит очень игрушечно, но на самом деле внутри у нее есть совсем не игрушечный движок, который позволяет писать музыку на ходу и делать это профессионально. Совсем недавно вышла версия OP-1. А вторая, много шума наделала она из-за своей большой стоимости, но так или иначе у предмета есть своя стоимость, она обусловлена различными факторами, обсуждать я тут, наверное, не вижу смысла, конечно, неприятно, когда вещь стоит очень дорого, но это, наверное, гарантирует вам определенное качество и какую-то уникальность на рынке. Сейчас я покажу видео распаковки этих устройств, ну а потом мы вернемся и я расскажу, как и где они нашли применение в моей студии. Тот, кто отправлял мне эти светильники, упаковал их надежно. Сами светильники и набор с аксессуарами. В комплект каждого светильника входит набор с такими перемычками, которые позволяют не прикасаться светильникам друг к другу, когда они скреплены. Два провода сетевых: один для розетки, а второй для коммутации с другими такими устройствами, Что типа пачкать кабеля. Набор с ножками резиновыми, чтобы не царапалась поверхность. И пластиковые такие перемычки, которые нужно стянуть винтиками. Винтики также в комплекте. Стандартная икеевская инструкция. Их известная анимация с человеком, который собирает мебель. И сам светильник. Он квадратный, пластиковый. С одной стороны рифленый, с другой стороны гладкий. Разъем для подключения питания и кнопка для включения-выключения и смены режимов. Еще один светильник. Когда вы подключаете питание, он сразу начинает работать в режиме мерцания от звуков. Давайте соединим его со вторым светильником. Смотрите, первый моргает, а второй нет. Видимо, потому что музыка играет тихо, и до второго звук не доходит. Как только мы звук прибавляем, сразу они вдвоем начинают мерцать. Nature Engineering и IKEA назвали эту коллекцию Frequence. Они были выпущены лимитированной э, серией, и они были доступны не во всех странах. Довольно сложно было их купить, а разработаны они были для вечеринок. Также у них в коллекции были еще динамики и другие светильники. Но мне очень понравились именно вот эти светильники, такие классические. И вот такой набор аксессуаров желтого цвета. У них был еще светильник э, след панели но мне он не очень понравился, потому что он выглядел слишком современно, а для современного устройства он не обладал каким-то может быть, интересный лет анимации для меня. Поэтому мне очень понравилась вот такая классика в стиле цвета музыки, которая была на дискотеках, наверное, в 80-х, в эпоху диска, Ну и все в таком духе. Этот набор с аксессуарами желтого цвета состоит из четырех частей. Три из них направлены на рассеивание света, а четвертый является подставкой или ручкой. Они полностью пластиковые и вставляются в эти разъемы и как бы крепятся там в пазы. Такая радиатороподобная штука. Они, кстати, также подкрашивают цвет этого света, становится более желтый. Понятная красивая инструкция от IKEA. И еще один вот такой рассеиватель. Ручки пластиковые, но сами крепления у них железные. Они вставляются в разъем и крепко там фиксируются. Так что вы можете даже поднимать за эти ручки и быть верны в том, что они не упадут. Светильники имеют несколько режимов. Один из них – это мерцание от микрофона, то есть они реагируют на звук, который поступает в микрофон. Второй режим – это плавное появление яркого света и его затухания. Кажется, он не работает от микрофона и просто имеет определенную свою динамику. Третий режим – когда светильник просто горит и светильник просто выключен. В этой серии также были динамики и сабвуфер. Они, сабвуфер, понятно, был моно, но и динамики, по-моему, тоже были моно. Но они такие бытовые, не совсем профессиональные, то есть звук на них там делать не получится. И действительно, они были для вечеринок. Ну, в общем-то, мне они были неинтересны, сразу скажу. Поэтому я даже не рассматривал их покупку. Но дизайн у них также был классный, если собрать эту систему в единый такой... Модульный шкафчик с, с цветом музыкой и звуком. Думаю, что кому-то это было бы интересно. Если кто следил, знает, что потом Ikea выпустила свои такие динамики, очень похожие по дизайну, и назвали их, по-моему, Enneby. Но они также были моно и имели батарейку. Динамики Frequency, которые из этой серии, также, по-моему, имели батарейку, только я не очень понимаю, зачем. Понятное дело, что они имели Bluetooth для подключения и батарейку. Но поскольку вот эти вот световые приборы не имеют, Возможности подключить от батарейки, я не особо вижу смысла в этом. То есть, как бы, все равно тебе нужна розетка для того, чтобы вся эта система работала. Не знаю, может быть, есть какой-то в этом смысл, например, отдельно колонку носить без света. Поскольку Teenage Engineering это такая дизайнерская компания, которая выпускает очень крутые всякие штуки, то они не могли пройти мимо и этой коллаборации и сделали очень клевые такие пластиковые дополнения, которые можно было бы украшать эту систему. Также на своем сайте уже эксклюзивно они предоставляли 3D-модели, которыми можно было дополнить все эти системы, то есть можно скачать файлы, напечатать на 3D-принтере и использовать их вместе с этой системой. Короче, для любителей дизайна это просто кайф. Эти светильники есть возможность соединить в ряд, их можно поставить квадратом. Сзади с помощью вот таких вот белей можно соединить, по-моему, до 5 или до из этих светильников. Соединяются эти светильники специальными такими перемычками, они имеют железные болтики, и каждый из светильников имеет по 4 резьбы с каждой стороны, чтобы можно было коммутировать различные такие комбинации. Ну, то есть, в принципе, это модульная система. Задняя панель оснащена кнопкой включения, и она же является кнопкой переключения режимов. Микрофон у этих светильников располагается прямо внутри, прямо рядом с лампочкой есть такое небольшое отверстие, и в него поступает звук. Я немножко был огорчен тем, что звук реагирует именно на высокие частоты, потому что когда лупит кик, например, низкочастотный бас-барабан, то он не всегда срабатывает, а если хай-хэт или какие-то клэпы, то он срабатывает. Получается, что он моргает как-то немного наоборот. Ты находишься на Рейве или на фестивале, или в клубе. И если есть вот такие световые приборы, то когда лупит именно бочка, то тогда начинают взрываться световые приборы. Здесь же все наоборот, они делают здесь на вторую, на слабую долю. В этом есть небольшая путаница, и кажется, что они как бы моргают с задержкой. В некоторых своих джемах я уже использовал эти светильники, я соединил их в такой ряд и поставил. В полную темноту, и, в принципе, для этого, наверное, я их обкупал, для того, чтобы создавать определенную атмосферу для музыки, которую я выкладываю, и чтобы они подыгрывали в такт и создавали определенную атмосферу. Думаю, что также логичным их будет использовать на какой-нибудь вечеринке, где могут играть диджеи, можно рядом просто на стойку положить их, и они моргают. Что касается свечения, то здесь они примерно на мой кельвиномер я скажу, что они, наверное, где-то 4000 кельвинов. То есть, это близко к дневному свету, но не совсем дневной. Дневной это около 5000, да, 5 6000 А теплый свет, как вот у меня в студии, это две... 700 кельвинов здесь же где-то 4000 то есть они не очень сочетаются хорошо с моим светом который здесь постоянный и в то же время с белым они также не очень хорошо сочетаются. что такое среднее и оттенок немного зеленоватый но выбирать к сожалению не приходится поэтому имеем то что имеем в целом эти устройства из разряда тех которые будут радовать вас с эстетической точки зрения потому что они выполнены очень круто они из пластика сделаны с металлическими вот такими вот ставками для болтов насадки все эти пластиковые также можно кастомить как я уже говорил это все выглядит примерно как игрушка, но при этом выполнено качественно. Очень сложно найти подобное решение. И если вы вдруг знаете какие-то световые приборы, которые реагируют, у которых есть микрофон, то обязательно напишите мне, потому что я, наверное, себе бы что-то подобное еще также присмотрел. Потому что я люблю, чтобы были какие-то световые приборы для того, чтобы помогать музыке играть. Также на форуме, по-моему, T-Nation Engineering, я нашел э, пост, где человек сделал мод. Он сделал вход для CV, то есть с помощью еврорек синтезатора можно было управлять э, этой лампочкой. Сам я пока этот мод еще не изучал. Но думаю, что не так-то просто, наверное, будет его сделать. Не просто два проводка к чему-то кинуть, как в коргах, да. Наверное, здесь какую-то платку надо будет спаять. Но мне пока нравится тем, что они просто реагируют на звук. С этим тоже можно много чего интересного поделать. Вот такие интересные светильнички от компании IKEA и Teenage Engineering. Вместе в коллаборации они создали серию под названием Frequence. Вообще эти Nature Engineering крутые чуваки, они создают уникальный продукт с уникальным внешним видом, а также с таким вот э, свойством Игры, что ли, с ними, где вы можете с интерактивным таким взаимодействием, где вы можете создавать и творить что-то интересное, обязательно ознакомьтесь, если вы еще не знаете ничего про них. В их синтезаторах есть прикольные скрины, там какие-то коровы, какие-то боксеры, по что-то такое. Это все очень забавно и добавляет некой живости и обратной связи со стороны компании, когда вы взаимодействуете с их устройством. Мне кажется, это очень здорово. Большое спасибо всем, кто смотрел это видео. Обязательно подпишитесь, посмотрите видео целиком, поделитесь с друзьями. Если вы добрый и вам есть что рассказать, то вступайте в наш телеграм клуб Там мы обсуждаем многие вещи в положительном ключе, музыку и много чего интересного. Также, если вдруг вы хотите, чтобы ваш вопрос появился в моем видео, задавайте его через ссылку, которая будет в описании. И до скорой встречи. Пока!